Всем здорова! С вами Гитар 94. сегодня у нас реакция на новый трейлер про Бенди and the машин Machine, Chapter 3. Вышел буквально вчера. На канале TheMiggy. Сделано хм. в ста в стиле очень старых диснеевских мультфильмов. Там тоже там были какие-то танцующие скелеты. Борис уже все сожрал там. И продолжал жрать нормально вообще. Рип. Растен Пис. И кто же это туда пришел? О. это другое место. Никак во второй части. Little Mir Miracle Station. ⁇ п-ф. Элис Анджел. Точно. Miracle Station этот там. Сентябрь. Ладно, месяц осталось ждать. Я уже первые две главы прошел. Первую вот у меня есть там на канале вот с играми. Вторую я тоже пытался пройти, но у меня почему-то записался там с большими лагами. Поэтому я не стал его выкладывать. Ну вот и третий тоже пройду, как, как выйдет сразу. Там, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до следующего видео.